Всем большой привет! На связи Евгений Карташов. Это следующий обучающий урок в рамках курса по платформе Bizon 365, где мы научимся с вами проводить живые вебинары. В последующем мы сможем из живого вебинара создать автовебинар, который будет работать в ту дату, в те сроки, которые вы укажете, и будет автоматически работать за вас, проводить трансляции, общаться с аудиторией и, соответственно, продавать ваш продукт. Если вы сейчас случайно попали на этот урок, то мы уже прошли в этом курсе следующее. Первое. Мы полностью разобрались с тем, как правильно зарегистрироваться, какой тариф больше всего подходит. И второе, мы разобрали полностью комнату вебинара, то есть как она настраивается, какие у нее скрытые опции, как правильно настроить в чат, баннеры, кнопки, то есть все то, что было пред этим, да, то есть все, что было необходимо настроить до этого этапа. Где это все посмотреть, как это все проходит. Все достаточно просто. В рамках YouTube есть бесплатный плейлист, в который я выкладываю уроки по данному курсу. Здесь уже есть три урока, это будет, получается, четвертый. И если вы хотите получить все эти уроки, вы хотите их все посмотреть, вы можете их посмотреть в рамках данного плейлиста обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал чтобы не пропустить следующие уроки но для вашего э, наилучшего так скажем э, комфортного прохождения этого урока э, что здесь сделано во первых я сделал специальную страничку у себя на сайте а где вы можете во первых зарегистр... где вы во первых сможете зарегистрироваться на платформе bizon а во вторых вы сможете зарегистрироваться э, и подписаться на обучающего бота в данном боте находятся все уроки которые уже записаны прямо сейчас они разделены на группы вы просто нажимаете на кнопочки допустим настроить вебинарную комнату запустить вебинар аналитика вебинара и вот вам будет выдавать уроки которые уже лежат на ютюбе эти уроки которых на ютюбе нету да на youtube Соответственно, для вас это будет максимально комфортно и удобно, потому что все уроки находятся в одном месте. И в случае чего у нас выходят новые уроки, я делаю уведомление о том, что у нас есть новый урок, и вы сможете его быстренько и оперативно посмотреть. Поэтому не пропускайте этот момент, если вы хотите получать все уроки максимально оперативно. И также в боте, ну так же, как и здесь, есть ссылка на подключение к чату. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете писать любые ваши вопросы либо в чат, либо просто в бота. Все вопросы я лично сам читаю и вам отвечаю. А И также еще, если у вас будут возникать вопросы по поводу того, что, Жень, вот ты там в комнате что-то разбирал, какие-то кнопочки, какие-то баннеры, а где это было, в каком это был уроке? Чтобы у вас не возникало таких вопросов, в каждом уроке, еще раз обращаю ваше внимание, в каждом уроке, во-первых, есть ссылка на регистрацию, да, то есть на курс. Вот на этот э, курс, да, есть ссылка на регистрацию И также в каждом уроке есть подробная, максимально разжеванная навигация Где на каждом этапе написано, что мы с вами делали То есть, например, вот здесь написано, что а, мы разбирали, как запросить e-mail Как запросить телефон, как, как запросить промокод А как у, указывать кнопки для скачивания То есть все, что мы уже с вами прошли в курсе Оно все полностью заскриптовано и есть в навигации Поэтому, пожалуйста, смотрите, что у нас указано в навигациях Читайте, и это сделано для того, чтобы вам это было максимально удобно. Этот момент обсудили. Возвращаемся в нашу вебинарную комнату. Вы готовы, да, то есть у вас есть ваш вебинар, у вас есть презентация. Осталось запланировать старт вашего вебинара и, соответственно, его провести. Как это мы делаем? В рамках Бизона мы с вами можем сделать, провести живой вебинар, можем провести автовебинар. Если вы только стартуете, вы раньше никогда не проводили вебинары, я вам настоятельно не рекомендую пытаться создавать с нуля автовебинар. Скорее всего, у вас он не получится. Идеальная стратегия — это провести несколько раз живой вебинар, Взять тот вебинар, который вам дает максимальную конверсию, именно в оплаты. То есть, сформированные заказы. В идеале, чтобы они были не просто сформированные заказы, а именно сформированные заявки и оплачены. То есть, вы берете тот вебинар, который дал вам максимальный конверсию. Если у вас есть два вебинара, допустим, на одном вебинаре было 10 заказов и 2 оплаты, а на втором, на втором вебинаре было 3 заказа и 3 оплаты, берите тот, где было 3 заказа и 3 оплаты. Это говорит о том, что там была выше конверсия. То есть, берите тот, который максимально продает. а В целом, на самом бизоне есть инструкции. Вы можете их пооткрывать, почитать, Здесь все максимально подробно разжевано Давайте мы просто нажимаем, прочитайте, прежде чем начать. Соответственно, напомню момент: для того, чтобы вы могли провести трансляцию на YouTube, вам нужен YouTube профиль. То есть у вас должна быть создана Gmail-почта. И на этот Gmail почту вы создаете YouTube аккаунт. Как это сделать, посмотрите на самом YouTube. Такие основы мы с вами разбирать не будем. Это вот прям максимально базовая информация. Вы уже должны быть к этому готовы. После того, как вы создаете свой YouTube-канал, вы сможете проводить трансляции. Как это сделать, мы сейчас с вами разберем. Но в целом, здесь есть руководство пользователя, в котором вся информация, которая вам может потребоваться, уже есть. Большую часть из этого мы с вами уже разбирали в прошлом, в прошлом уроке. Итак, у нас автовебинар. Что нам необходимо сделать? Точнее говоря, у нас живой вебинар, нам нужно его провести. Как мы это делаем? А, какие настройки нам необходимо использовать? В данном случае мы не будем сами разбирать а, проведение вебинаров через Бизон. В этом случае... А мы, насколько я знаю, загружаем сюда трансляцию, и трансляция будет играться и проигрываться с самого сервиса Bizon. А также есть возможность проводить трансляции с помощью Zoom и некоторых других площадок. Их мы разбирать тоже не будем, мы разбираем только YouTube. Почему? Потому что это максимально просто, и это делается за пару кликов. То есть вот мы находимся в комнате. Что нам необходимо сделать? Мы возвращаемся на наш YouTube, нажимаем на... Вот эту кнопочку нажимает. Сейчас я проверю, чтобы она у вас была видна. Вот моя мышка. Мы нажимаем на кнопочку "Создать". Появляется всплывающий список из трех этапов: да, добавить видео, начать трансляцию, создать запись. Мы нажимаем на "Начать трансляцию". У нас появляется вот такое странное окно. Если вы никогда ранее не проводили трансляции, Система вас попросит ответить на какие-то вопросы, подтвердить номер телефона. Все это делаете. Это все делается максимально просто и не требует каких-то дополнительных пояснений. Сейчас я поменяю экран на светлый, потому что, возможно, у вас в браузере стоит белая тема, и вы сейчас не понимаете, почему она у меня черная. Сейчас я поменяю и вернусь к вам. На удивление я обнаружил, что при смене темы на белую, фон трансляции все равно остается черным. Но неважно. Собственно, вот мы находимся на базовой страничке, где у нас с вами будет сама трансляция. Что нам необходимо сделать? Здесь нам необходимо взять курсор мыши, навести ее наверх экрана, где появляется кнопочка «Поделиться». Здесь появляется ссылка на видео. Мы эту ссылку на видео копируем. Нажимаем «Скопировать». Возвращаемся в вебинарную комнату. Берем URL-адрес трансляции. Нажимаем «Вставить» вставляем этот текст после чего нажимаем на преобразовать этот шаг обязателен для чего это необходимо сделать как вы видите здесь поменялась ссылка если вы не нажмете на преобразовать то на вебинар в вебинарной комнате у вас не будет отображен вебинар нажимаем на сохранить теперь можно открыть комнату как администратор а сейчас я поставлю время что вебинар у нас стартует допустим сейчас время у нас 27 19.26, давайте поставим, допустим, что вебинар у нас через, ну давайте так и оставим, сохранить, обновляемся А вебинар скоро начнется, то есть как мы в прошлом уроке с вами настраивали, что у нас трансляция начнется через И если я сейчас начну нажму здесь на настройка комнаты и на начать Вебинар, то сейчас у меня здесь начнется отображение видео. Давайте это, я вам это продемонстрирую. То есть мы нажимаем на «Начать вебинар». А здесь важ, важный момент, смотрите. Ранее на созданный сценарий в этой комнате будет отдален. О а чем это предупреждение? Если вы провели в этой комнате уже вебинар, то есть у вас уже были какие-то диалоги, с вами каким-то образом общались люди, то это все сохраняется в сценарии. Из сценария мы создаем автовебинары. Следовательно, если вам необходимо сохранить то, что у вас находилось в этой комнате Лучше сделайте дубль комнаты заранее и проводите ваш автовебинар Точнее говоря, ваш вебинар в следующей комнате, то есть в новой комнате Таким образом, вы сможете всегда сохранять старые записи Если, соответственно, здесь был вебинар, и я нажимаю на начать вебинар То все, что было до этого момента, полностью у нас исчезает я нажму что я ведущий показать без звука теперь соответственно мне необходимо а, включить здесь трансляцию все а, все что у нас сейчас происходит в комнате все диалоги то есть напоминаю да все диалоги они у нас сохраняются то есть это уже идет запись скрипта если я нажму на завершить трансляцию то все что происходило в этой комнате у нас будет сохранено как а, вебинар и мы можем уже из -за этой записи сделать автовебинар. Но на этом, уроке мы это, на этом уроке мы это делать не будем. Теперь вернемся быстро в программу OBS. Это программа, через которую лично я провожу все необходимые для меня вебинары, и в том числе этот урок я через нее записываю. А, сейчас я нажму на «с «Убрать». То есть вы устанавливаете программу, которая называется OBS Studio. После чего, соответственно, вы ее включаете. У вас чаще всего а, появится некий мастер, который вам будет а, предлагать варианты быстрой настройки программы Можете с ним согласиться, он вам просто задаст вопрос, для чего вы будете использовать программу: Для локальной записи, либо для онлайн-трансляции Можете поставить сразу же для онлайн-трансляции Он оптимизирует а, все настройки, которые вам необходимы для того, чтобы у вас не лагала ваша трансляция А что, что нам необходимо сделать дальше? А, максимально простой вариант Мы нажимаем на настройки Дальше а, переходим в вещание Здесь выбираем сервис, нажимаем на YouTube, потому что мы транслируем нашу трансляцию с YouTube. Теперь возвращаемся обратно в YouTube, открываем нашу прямую трансляцию. Здесь мы видим некий ключ. Здесь есть кнопочка Показать и Копировать. Вы нажимаете просто на, допустим, Показать и Копировать. Я сейчас этого делать не буду, чтобы случайно вам не показать свой код. После чего мы обратно открываем нашу программу OBS. И вот здесь... В ключ потока мы вставляем тот код, который мы только что скопировали И нажимаем на применить да, Тем самым мы, соответственно, сохраняем настройки нашей программы Сейчас я покажу Нажимаем на применить И ключ, который у нас здесь был использован, это ключ от нашего YouTube После чего, соответственно мы уже можем настроить саму программу. Важный момент, что программу OBS и трансляцию нужно настроить до того, как вы будете проводить вебинар. Да, то есть я вам сейчас показал не совсем правильную последовательность. То есть мы сначала с вами настраиваем программу, подключаем ключ. И до того, как мы с вами будем проводить вебинар, мы проведем все необходимые настройки. И в момент, когда у вас уже стартует реальный вебинар, когда у вас уже люди будут сидеть в комнате, вы нажимаете на начать трансляцию. То есть такая последовательность. Идем в программу OBS, смотрите. То есть для того, чтобы вам показать что-то с экрана, как это сделать. Все достаточно просто. Вам необходимо добавить источник, то есть ту программу, либо то окно, которое вы хотите транслировать вашей аудитории. В данном случае самый простой вариант, если вы э, готовы показывать вообще все, что у вас происходит на рабочем столе, вы нажимаете просто на захват экрана, и абсолютно все, что у вас происходит на вашем рабочем столе, будут видеть ваши зрители. Я так не делаю, я чаще всего показываю окно. То есть я показываю определенное окно, а вся, инста, вся остальная информация, которая есть у меня на рабочем столе, она скрыта. Как это сделать? Мы нажимаем на плюсик, нажимаем на захват окна. Появляется захват окна. Здесь мы должны дать название этому окну. В данном случае я хочу показать браузер. Я так и напишу браузер. Нажимаем на браузер появляется всплывающее окно. А что здесь важно? Здесь мы должны указать, какое конкретно окно мы хотим показывать. В данном случае у меня есть запущенный браузер Chrome. И я просто беру сейчас окно. Сейчас ОК. Okay. И вот тут на, нажимаю, нахожу сразу же это окошко. То есть вот оно у нас появляется, как активный процесс. Нажимаю на него, нажимаю на ОК. Okay, то есть я выбрал это окно. Оно у меня появляется на экране, как видите, пользователь видит полностью всю секцию, то есть он видит весь ваш экран, поэтому все то, что есть здесь черное по бокам, он это тоже видит. Поэтому я просто беру окно, перетаскиваю его в угол и максимально растягиваю. Все таким образом, получается, я могу показать браузер. Для того, чтобы это окно я случайно вот таким образом не сдвинул во время трансляции, я его выставляю, так как мне необходимо, и нажимаю вот здесь вот на замочек. Все, теперь у меня полностью есть трансляция Это то, что будет видеть человек, если я нажму на запустить трансляцию Теперь при нажатии на запустить трансляцию Ну, в данном случае он мне говорит, что нужно ввести ключ потока Но в вашем случае, если вы ввели ключ потока, который есть на YouTube Вот эта картинка начнет передаваться вам, на, начнет передаваться вам сюда на YouTube И в этот самый момент, как только вы увидите здесь картинку Вы должны в комнате нажать на начать трансляцию и с этого момента ваши зрители начинают видеть все, что происходит у вас на экране. Соответственно, в рамках вебинара вы начинаете общаться с пользователями. Что вы здесь можете делать? Если вы из максимально простых опций, что вы можете сделать? Вы можете очистить чат. То есть, если вы общаетесь с, с чатом, и вы видите, что вам теперь нужно удалить все с чата, либо вы видите, что вам начинают писать какие-то гадости, вы просто нажимаете на «Очистить чат», и все, что есть в чате, просто будет моментально удалено. А это первый формат. Что можно сделать в чате? Второй формат это заблокировать чат. То есть, когда вы нажимаете на заблокировать чат, то никто из пользователей ничего в чат не может писать. Иногда это полезно, когда вы задаете какой-то вопрос, вас начинают закидывать какими-то комментариями, вы говорите, что там минуточку, ребятки, сейчас я отвечу на вопрос, а пока ничего не пишите в чат, а люди продолжают писать в чат. Либо у вас, идет, у вас идут продажи а пользователи начинают говорить, что не покупайте, это все фигня, это ничего не стоит, ничего не надо, то есть вам нужно каким-то образом поработать с чатом. Вы можете его, соответственно, заблокировать. Еще одна опция, которую вы можете сделать в процессе, соответственно, вебинара, если вам необходимо перенаправить зрителя на какой-то URL, чтобы он у них открылся, вы нажимаете на «Перенаправить зрителей», теперь указываете, на какой конкретный адрес, и в эту самую секунду все зрители, которые находятся в вебинарной комнате, будут отправиться на эту ссылку. Иногда это полезно, когда вы полностью проводите ваш вебинар, и вам необходимо пользователей отправить на продающую страничку. Вы просто вставляете сюда эту продающую страничку и говорите, всем пока, до скорого, и нажимаете на перенаправить. Все пользователи с этой странички улетают на заданную, для, на заданную страницу, а вы нажимаете на «Завершить». И в этот самый момент, когда вы начинаете, нажимаете на «Завершить», у вас полностью записывается весь вебинар. А Если вам необходимо показывать какие-то кнопки, как это делается? Мы с вами, в принципе, все это разбирали. То есть вы нажимаете на настройки комнаты, у вас здесь есть баннер. Баннер, соответственно, это тот, который вы будете показывать под, под вашу трансляцию. Вы можете указать по баннеру какую-то... Продолжительность, если вы можете взять, допустим, нажать на «щелкните баннер», вы можете загрузить какие-то картинки, можете взять из предложенных, которые вам предлагает сам Бизон, допустим, вот на «Выбрать комплект». Я нажимаю на «Выбрать комплект», нажимаю на «Задать изображение для баннера», и, соответственно, здесь необходимо указать какой-то адрес. Давайте я прямо укажу комнату самой странички. После чего я нажимаю на «Баннер», Баннер отображается. Сейчас внизу экрана его нету, видите? Внизу экрана его нету. Нажимая на сохранить и свернуть. И в этот самый момент у нас кнопка появляется под вебинаром. Соответственно, в, в, вы, либо модератор, говорите, что, допустим, для заказа, для заказа жмите сюда и отправляете сообщение в чат. И полностью все, что сейчас происходит, оно полностью записывается и скриптуется. Но, соответственно, в данном случае я не запускал трансляцию, потому что я сейчас записываю урок. А так у вас здесь будет плеер от YouTube в прямом эфире. По окончанию, соответственно, вебинара вы просто нажимаете на «Завершить» в комнате вебинара. Завершить. Завершить. Вебинар у вас полностью закончен. Нажимаете на перенаправить зрителей и отправляете их на страничку. Соответственно, у них происходит переадресация на страничку с продажи. На этом это все. То есть на следующем этапе, уже можно будет работать с тем, что вы записали, то есть с вашим э, вебинаром, превратить его в автовебинар, почистить диалоги, если здесь были какие-то диалоги неконкретные, а его можно будет докрутить, то есть добавить определенных диалогов э, от разных пользователей, добавить разные музыки, раздача разных файлов, и можно симитировать полностью весь процесс э, общения всех э, участников, даже если их, к примеру, не было. Но я вам такого делать не рекомендую. Да, я вам рекомендую провести нормальный вебинар, э, привлечь достаточное количество участников, чтобы они проявили адекватную активность, чтобы вы действительно выложились, и только с этой записью могли что-то сделать. Все, на этом мы этот урок заканчиваем. То есть еще раз, логика запуска вебинара простая. На первом этапе вы настраиваете вебинарную комнату, на втором этапе вы настраиваете программу OBS, из которой вы будете проводить трансляцию. И когда вы полностью готовы в вебинарной комнате, то вы нажимаете в OBS начать трансляцию, у вас запускается поток, из вашего компьютера на YouTube. И когда вы видите, что у вас появляется поток вот здесь, то есть он становится зелененьким, вы нажимаете в комнате на начать вебинар. И у вас все, что дальше происходит, полностью скриптуется и записывается. Когда вебинар вы полностью завершаете, все кнопочки у вас уже выданы. Вы нажимаете в конце перенаправить зрителей на определенный URL. Все зрители покидают вебинарную комнату, то есть они улетают на страничку, где у вас специальное предложение, и вы нажимаете на завершить вебинар. И вся эта последовательность полностью записывается, и уже когда люди будут на вашем авто-вебинаре, будет происходить все то же самое. То есть их сначала перенаправят на вашу страничку со специальным предложением, после чего завершится вебинар все для того чтобы получать все последующие уроки которые будут выходить ссылочка на бесплатный курс находится в описании к этому ролику нажимаете на нее попадаете на вот эту ссылку проходите регистрацию на платформе bizon и подписывайтесь на бота если появляются какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях к этому уроку чтобы я видел во первых вашу активность потому что мне это это полезно для youtube канала и мне это приятно как автору контента который его производят как-то так. Все, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих уроках. Пока-пока. На связи был Евгений Карташов.